Привет, ребятки, на связи Тех Шоу. Как вы думаете, а может и считаете, что помимо мощности, аэродинамики, качества и надежности, должно быть отменным в спортивном автомобиле? Конечно же, ни один потрясающий спорткар не может быть потрясающим без идеально настроенной выхлопной системы. Мазерати Quattro Porte GTS Что может быть лучше, когда спортивный седан, благодаря искусству итальянских инженеров, звучит точно так же, как более дорогие итальянские суперкары, особенно в том случае, когда речь заходит о мощном автомобиле-седане. Мы для себя даже не представляем, как бы мог выглядеть автомобиль Maserati Quattro Porte GTS без такой невероятной и потрясающей системы выхлопа. С помощью системы электронного открытия выпускных клапанов модель Quattro Porte GTS в состоянии поддержки на дороге громкий рык, тем самым напоминая всем окружающим об амбициях самого сердца машины. Fiat 500 Абарф. Давайте вместе посмотрим правде в глаза. Без такого звучания выхлопной системы авто, этот тюнингованный Fiat 500 выглядел бы совершенно по-иному. Шум выхлопа у автомобиля Fiat Абарф готов привлечь внимание на трассе даже тех, кто обычно не обращает никакого внимания на спортивные автомобили. Какие, вы думаете, впечатления у владельцев этого автомобиля? Примерно такие же, как у тех, кто ездит на машине без глушителя. Dodge Challenger Hellcat Некоторые спортивные автомобили, к нашему сожалению, имеют не очень-то приятное звучание, но это не автомобиль Dodge Challenger Hellcat. Этот монстр оснащен уникальной системой электронного управления выпускными клапанами двигателя, что дает этому автомобилю поистине невероятный мощный рев. Chevrolet Corvette C7 на текущих поколениях автомашин Корвет устанавливаются двигатели с такой выхлопной системой, которая позволяет полностью менять режим ее работы в иной режим. Например, если вам не нужен сумасшедший рев в городе, то вы можете активировать работу выхлопной системы в тихом режиме. Но если же вам нужно, чтобы звук выхлопа перепугал в округе всех птиц, то можно переключить систему и активировать специальный для этого режим. Это стало возможным благодаря системе контроля выхлопных перегородок и дроссельных клапанов, которые устанавливаются в самой выхлопной системе автомобиля Chevrolet. Феррари 458 Италия. Любители спортивных автомобилей могут часами наслаждаться звуком работы выхлопной системы итальянского спорткара Феррари 458 Италия. Но в этом автомобиле есть еще одна примечательная особенность. Пока обороты двигателя не будут превышать 3000 оборотов в минуту, звук системы не будет привлекать ни вас, ни других каким-то невероятным и сумасшедшим ревом. Но как только вы прибавите газку, мы гарантируем вам тут же, что услышите символы фонию в исполнении этого автомобиля Ferrari. Дело в следующем: на оборотах выше трех тысяч в минуту в системе открываются выпускные клапана и позволяют выхлопным газам стремительно выходить наружу через двойную выхлопную трубу. Mercedes-Benz AMG GT. Модель авто AMG GT превзошла все ожидания публики во многих отношениях, но может ли этот новый спорткар, получивший для себя меньший по объему двигатель, продолжить то наследие 6,2-литрового мотора модель AMG. Напомним, что новое поколение автомобилей Mercedes-Benz AMG GT оснащен сегодня 4-литровым двигателем V8. Мы однозначно вам заявляем, что эта новая модель автомобиля по-прежнему имеет тот потрясающий звук выхлопа. В спортивном автомобиле Mercedes-Benz установлена система контроля специальных лопаток, которые встроены в выхлопную трубу модели AMG GTS. Благодаря такой технологии можно управлять выхлопной системой авто, а именно если водитель для себя решит, что машина должна звучать агрессивнее, то он просто всего-навсего должен нажать специальную кнопку на приборной панели, и выхлопная система начнет привлекать на дороге всех окружающих, кто будет в этот момент находиться рядом. Макларен мп 412 c Если бы у вас была возможность присесть в современный спорткар Макларен мп 412 c то после того, как вы запустили бы двигатель этого автомобиля, вы бы сразу обратили свое внимание на невероятное звучание мотора и выхлопной системы машины. Некоторые эксперты открыто заявляют, что звуки выхлопа в автомобиле mp мп 412 c являются настоящим искусством инженеров-создателей машины, которые смогли добиться от такого потрясающего звучания. Ягуар F-Type V8S Автомобиль Ягуар со своим V8 мотором не позволит его владельцу грустить и ездить на машине с хмурым лицом. Если вы собираетесь на этом автомобиле появиться на свадьбе, то советуем вам лучше этого не делать, поскольку в процессе свадебной церемонии празднования помолвки все гости на свадьбе наверняка сразу забудут о виновниках торжества и начнут тут же обсуждать потрясающий звук этого автомобиля. Для достижения неповторимого и уникального звучания выхлопа системы инженеры ягуара оснастили машину такой системой которая имитирует перебои в системе сжигания спорткара во время автогонок в результате контролируемых системой сбоев зажигания выхлоп машины звучит очень интересно и необычно для того чтобы добиться такого эффекта специалисты компании ягуар сделали для системы выхлопа все необходимое а именно стоит после больших оборотов двигателя убрать ногу с педали газа сразу же на какое-то мгновение прекращается подача топлива и тут же создается эффект перебоя системы зажигания. Если в автомобиле Lamborghini Хурикан включить режим курса, то можно ощутить себя греческим богом-громовержцем. Если же нажать педаль газа и перейти на пониженную передачу, то можно услышать знакомые любителям автогонок звуки, которые часто звучат на гоночных трассах во время гонок болидов формулы Формула-1. Да, безусловно, этот звук может показаться кому-то каким-то неестественным и определенно искусственным. Но поверьте нам, друзья, на 90% всех людей, услышавших, услышавших такой звук машины, еще издалека сразу же подумают, что они попали на соревнования гран при Формула-1. Конечно же, большую часть работы для достижения такого звука и невероятной мощности делает в основном уникальный 10-цилиндровый двигатель «Хуракан». Но, тем не менее, выхлопная система самого автомобиля также дает ей особенную неповторимость и неординарность. Для достижения такого звучания выхлопа инженеры создали в двух его выхлопных трубах особенную систему, которая позволяет внутри двигателя накапливать определенный уровень вакуума, который с помощью клапанов при необходимости и под большим давлением вырывается из трубы наружу, создавая при этом огромный рев. Итак, друзья, ролик подошел к концу. Ставим лайки и не забываем подписываться на наш канал. Всем пока, давай, ребят!